Я могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают. Те, кто допускал эти военные посадины. Если поймают наши посадили. Это... Нас услышали. Хотел бы забегать вперед, что через час-два работы, три может быть. Мы были готовы что-то вам сказать. Спасибо.